А разговаривают две подруги, и одна другой говорит, «Слушай, ну, коль, подруга, поделюсь я с тобой своей такой тайной небольшой, блин, да встречайся я с двумя мужиками, даже не знаю, какого выбрать. Слушай, ну, а сердце-то тебе что подсказывает? Ой, честно, даже не знаю, как сказать, скажу, как есть». Ой, сердце подсказывает, да не страдай ты ерундой, муж знает, прибьет. Утром, 23 февраля, жена принесла мне в постель чашечку кофе и подмигнула. Господи, еще никогда мне так страшно не было пить кофе. Хорошо отметив 23 февраля с друзьями, муж вечером приползает еле живой на четвереньках, а в дверях его встречает жена, в руках держит веник. Муж так поднимает голову говорит, дорогая, не улетай, это было в последний раз.